Раньше было все не так, крутых бесконечных разговоров. А сейчас какой-то, какой-то кабардак, а бескрайних удивил. Простором. После того, как был введен налог на воздух Да, наверное, надо Надо на природу Нет, натуральный мир вы окупите Пытаюсь все понять, но не всегда, но не всегда все удается. Да, я пытаюсь и включать, и выключать, и не пойму, и не пойму, что ж мне. Башка батум да, сушня кошки, рот на какалы, сердце, что с утра помоганда, представляя средства лар, Галочка, ты сейчас Что с утра помоган-да? шиха, шиха, шиха, шиха, шиха, шиха, Если случайно гости кто зайдет Бесконечно рад Любым я встречам Может кто-то также, же Так же встречи ждет Что ж я подожду Еще не вечер